hi guys welcome back to June the blog so for today this video reaction let's go to our favorite country which is Russia and Russian friends I hope you're doing fantastic and amazing and the title of this video as you can see on my thumbnail and this is of course we love Putin Vladimir Putin and that's why we love to listen on his speeches especially in terms of economic growth or economic issues or politics issues in in Russia and we love to listen with him. Because the power of this message, the power of his uh thoughts, you will like uh enjoyed listening, how genius and smart and brilliant he is. And the title of this video is Powerful Speech of Putin at the summit of the heads of the epic countries or the Asia Pacific Economic Cooperation and credit to the honor also with the video to politics today.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 And then, especially for the pandemic issues, and now it's going back. But, uh of course, economic growth on every nation's how it gets affected with the COVID-19. Let's see and listen with both of how he will be doing on this one, facing with the issues. Let's get to it. Enjoy, guys, and I want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video. And please turn on the CC down there for your Russian english or whatever language that you want to choose let's get to it enjoy guys Как отметила директор-распорядитель международного валютного фонда, госпожа Георгиева, да, еще очень много проблем, но все-таки глобальная экономика постепенно выходит из кризиса. Yes. Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВДП по итогам года составит 5,9%. Причем для экономика тест этот показатель будет еще выше, в среднем 6,4%. Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самые низкие. Это для нашей экономики вполне хороший показатель. Вместе с тем... Вместе с тем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом сохраняется множество социально-экономических и других проблем, о которых вы, уважаемые коллеги, уже говорили. Right. Да и сам коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения. Жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения very наших стран, улучшить uh, их ресурсное технологическое обеспечение. И решению этих задач, масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества okay. в медицинской и фармацевтической сферах. Right. В этой связи более значимой становится роль всемирной организации Здравоохранения. И, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающие под Эгидой ООН. При нашем общем содействии Всемирная организация здравоохранения могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам пока, к сожалению, как тоже уже это отмечали не могут получить многие нуждающиеся в них страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Ивос могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности. Right. Недавно на саммите 20 Россия... Предложила партнерам в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов. Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в really полной мере глобальную деловую, amazing. туристическую и иную активность. Подчеркну, наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования. Тест-систем средств индивидуальной защиты. Россия, как известно, первая в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 спутник ВИ. На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 71 государстве с общим населением свыше 4 миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность, высокую эффективность. Помимо двухкомпонентной вакцины Спутник ВИ в России создан и применяется однокомпонентный препарат спутник Лайт который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. И мы также предлагаем да. его партнерам. Уважаемые коллеги, пандемия продемонстрировала, сколь огромное значение имеет свободный и недискриминационный доступ всех государств к жизненно важным товарам и услугам, ресурсам, технологиям. Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов. Мы убеждены, что в интересах всего международного сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой Всемирная торговая организация. В конце ноября в Женеве пройдет очередная 12-я министерская конференция ВТО, oh, wow. в которой примут участие представители всех наших экономик. Предложил бы сориентировать их на выработку разумных, компромиссных договоренностей в торговой сфере, которые будут способствовать расширению взаимных экономических и технологических обменов. Nice. Россия готова внести свой вклад в такую работу. Наша страна также заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие инфраструктуры, транспортно-логистических коридоров. В число приоритетных направлений кооперации участников АТЭС на цифровом треке относим обмен передовыми передовым опытом внедрения цифровых технологий в, традиционных, в традиционные хозяйственные отрасли, подготовку профильных кадров, совершенствование нормативного регулирования информационной сферы, развитие системы связи и коммуникации, применение искусственного интеллекта. И, конечно, обсуждая вопросы сотрудничества экономика -тест в решении остро глобальных и региональных проблем, wow. мы должны учитывать и то, что серьезнейшим вызовом является изменение климата. В свое время по российской инициативе в рамках ОТС был утвержден перечень товаров, способствующих охране окружающей среды и сбережению природных ресурсов. Экономики форума взяли обязательство обеспечить льготный режим торговли ими. Поэтому, разумеется, поддерживаем предложение Новозеландского председательства по расширению списка таких товаров. Российские эксперты примут самое активное участие в этой работе. В целом, полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газа. Вместе с тем, процессы адаптации глобальной экономики к новым, более жестким экологическим требованиям и перехода на чистые источники энергии, really like. весь комплекс вопросов It's экономического и социального issues. развития и осуществляться строго на основе универсальных договоренностей, выдвинутых в рамках ООН. Уважаемые коллеги, все эти актуальные вопросы сотрудничества по линии ОТЭС нашли отражение в подготовленных для утверждения по итогам саммита заявлений лидеров стран страны нашего объединения и в плане реализации долгосрочных ориентиров развития ОТЭС до 2040 года. Россия, конечно, их поддерживает. Полагаем, что оба документа представляют хорошую основу для дальнейшего выстраивания взаимодействия в рамках форума в поиске коллективных ответов на наиболее остро стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом вызовов и угроз. Отмечу еще один немаловажный, на наш взгляд, момент. Повышение эффективности деятельности АТЭС способствовало бы Большая координация с другими региональными форумами и организациями созвучной повесткой, Евразийским экономическим союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организацией сотрудничества. Wow. Россия будет этому всячески способствовать. И в целом мы намерены самым активным образом участвовать в процессах развития конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества на всем обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве. И в заключение хотел бы пожелать успехов таиландским друзьям, которые принимают председательство в форме отес. Безусловно, можете рассчитывать на нашу поддержку и содействие. Благодарю вас за внимание. Wow. that was truly an amazing. Again with uh, Vladimir Putin, because he's always thinking of what are good in the country, and this is showed how his leadership in the country, of course, We cannot uh we cannot go against with what the pandemic given to us. Every nation all over the world got an issue with regards because it giving us such like a heavy burden when the country was all of the economic uh economic conditions was going down and Putin giving those like uh, advanced ideas of how it will get through, it will get back into things it was uh, it was a uh, done or like Even if it's like four point nine percent your GDP will going up high, it is not a uh, good compared before and it is not bad compared before also and that's truly amazing of him. Like thinking in advance of this is are the things that need to do. Wow. He is always been a brilliant, a genius, the way how he speaks, thinking of all uh of all the people in his country, of all the things that uh, he needs to uh coordinate with other nations also in going back in the economic growth of the country and that's so interesting and amazing of him thinking of his country of how it will develop once again, it will get back once again to where it was before and that's amazing. And I was so interested listening because things like this one you really have to get something information that full leadership that always thinking of his people, of his country, of how it will be good and that's it guys bravo and salute as always and much love and respect from here in the philippines to the president vladimir putin because when he opened his mouth you will like there is something at uh, the brilliant the genius of this man that you will enjoy listening